всем привет время около 9 утра в этом году первый раз выбрался на зимнюю рыбалку это вот наш любимый юго-западный жил озера рыбачить будем тут вот промоина вот такая вот здесь вот сейчас забудемся и посмотрим что нас сегодня здесь ждет вот немного расположились Забурились, поставили палатки Залазим топиться И смотреть Народу сегодня вообще практически нет Вон там вон, вдалеке двое сидят Больше ни одного человека Так, ну вот он Первый окунечек попался Взял я его на Уралочку На Мотеля Вот такая вот у меня печечка тут импровизированная. Войн дальше. Вот прошло минут 30. Три окушка попалось. Берут сантиметров 5-10 от 1 на мотобе. На улице уже ничего расцветать солнышко он пока что три окунька всего хотя а там что где твоя добыча от а, ты их сразу в пакет да. но ну, тоже неплохие репаны четыре оконка о! Поймался! Ах ты! сошел. Время обед Начнем сейчас собираться уже домой Что-то слабенько сегодня, но маленько навалили В прошлом году был у меня ролик как собирать палатку он был короткий и как бы просмотров много там не сильно было понятно сам принцип сборки сейчас это повторим и попробуем показать более подробно как это делается вот она палаточка собирается она очень просто сперва сгибается треугольничек но не, но не так да да да вот так вот. получается она треугольничком Все, берем так вот она сворачивается восьмерочкой и практически готова Сразу же вот, вторую подбирать. Получается ну, часть Забирает треугольник она. вот, вот. А потом вниз ногой придавливается и так вот подворачивающий. И она вот так вот три колечка складывается. Вот это вот остальное потом просто заправляется базовыми точками. И укладывается. Можно. Все очень просто. Главное правильно подвернуть. Вот и все. Ну, на этом наша сегодняшняя рыбалка заканчивается. Что-то опять погода поменялась. клеш не очень. Ну, немного куньков поймали. Скажем так, на супчик есть.